охуять весло мутку убил друзья видали охренеть блять вот это блять топовое видео блять ребята с опережением взял Захуярил лутку нахуй охуеть блять айда сюда у блять уехать вот этот Хунтер дает, блядь, широконоску молодую захуярил. Хоть и не открытие, блядь. Ну, подруга, извини, конечно, зачем ты здесь летала? Вот, друзья, я просто вот в шоке. Давайте вот это видео в топ выгоним, пожалуйста, по просмотрам. Вот, ну надо, чтобы у меня видео стрельнуло, друзья. Можете ставить дизлайки, можете ставить лайки, охотники, кто. Оцените, пожалуйста, выстрел с одного весла. Вот оно, одно прекрасное весло, друзья. Пожалуйста, оценивайте. Давайте, пожалуйста, ребята. ну Ставим вот такой лайк. Fisherman Hunter, подписываемся. Смотрим рыбалку и охоту. Наслаждаемся видосами. Я же обещал вам, будет дальше интересней.